Я Лалин здравствуйте. Сегодняшняя тема «Правильно говорите да». Очень часто в нашей жизни мы соглашаемся с кем-то или с чем-то, тем самым нанося себе порой непоправимый вред. Другими словами, прежде чем сказать кому-то «да», убедитесь, чтобы это не прозвучало для вас «нет». Мы должны уметь соглашаться, тем самым не нанося себе вред, поскольку иногда «да» для кого-то может быть большим, и очень тяжелым нет для нас. Мы можем пострадать физически, морально, духовно, материально и так далее. Действуйте таким образом, чтобы это вам не причинило вред. Не забывайте о своей жизни, о своей судьбе, о, своей, о своем здоровье. О здоровье и судьбе ваших близких. Поскольку любое решение, которое принято таким образом, не может очень сильно повлиять на вас. Этим отказом в себе вы можете просто перекрыть канал счастья. Вы будете разочарованы. Вы можете довести себя до отчаяния, постоянной, постоянной помощью кому-то, тем самым ломая жизнь себе. Мы часто руководствуемся тем, что не можем людям отказать. Нам неудобно, неприятно, что они подумают, что они скажут. Да вот они привыкли, мы постоянно помогаем, нам нельзя и так далее. Есть такое очень интересное выражение. Сто раз помоги, забудут, один раз откажи, запомнят. Очень часто люди не помнят доброго. Вы тоже об этом не забывайте. Поэтому вы помогаете, но в меру так, чтобы эта помощь ни в коем случае не вредила вам. Это очень важно. Не жертвуйте собой ради кого-то. Если эта помощь посильная, если вы что-то можете оторвать от себя, что-то дать, если это помощь страждущим людям, либо тем людям, которые стоят по жизни с протянутой рукой то мы сейчас говорим с вами не об этом. Я говорю о просьбах друзей, знакомых, близких, родственников, соседей и так далее. Иногда людей, по сути, простите, обнаглевших, которые постоянно требуют и просят помощи и у вас, и других людей. Тут вы должны научиться говорить «да» избирательно, тщательно анализируя последствия, которые возможно отразятся на вашей жизни. Иными словами, если вы говорите «да», Будьте с этим «да» внимательны, чтобы это «да» не покалечило вашу жизнь, и судьбу вашу и ваших родных и близких, понимаете? Будьте со словом «да» осторожны, как в принципе со словом «нет». На этом все. Берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.